Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камила Татлаева. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Выучить русский язык с нуля – не вопрос. В этом тебе поможет мобильное приложение от КФУ. 71 год дружеских отношений между Россией и Китайской Народной Республикой. В Казанском университете прошла церемония вручения дипломов аспирантам. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров вошел в топ-5 рейтинга упоминаемости в СМИ ректоров вузов России. Рейтинг был подготовлен фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов индекс». Ильшат Гафоров занял четвертую позицию в рейтинге. Число упоминаний его в масс-медиа равняется 38. К другим новостям. Казанский федеральный университет – один из лидирующих вузов страны по количеству иностранных студентов. Сюда приезжают учиться не только из ближнего, но и из дальнего зарубежья. Таким студентам особенно сложно преодолеть языковой барьер. Однако в КФУ разработали специальное приложение, которое поможет решить эту проблему. Все подробности – далее.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 Там очень удобно проходить по курсам и выбираешь, там есть и упражнения, и тесты после каждой, и очень удобно выглядит это положение. Диана Жленкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. 5 октября по всей России отмечается День Учителя. В каждом учебном заведении страны в этот день проходят концерты, посвященные этому празднику. Лицеи КФУ также не остались в стороне.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 5 октября в Казанском университете прошла церемония вручения дипломов аспирантам. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. В культурно-спортивном комплексе «Уник» состоялась церемония вручения дипломов аспирантам гуманитарных и естественных наук. В этом году выпускается 205 человек. Это наши выпускники самого высокого класса, самой высокой пробы. Причем среди этих людей, вот сегодня я чувствовал гуманитариев, Среди них уже 10 человек уже защитили кандидатские диссертации. То есть это прошло три года, во время учебного аспирантуры они не только освоили курс аспирантуры, курс третьего значит, уровня образования, но а, также и смогли подготовить, защитить не только выпускную работу, но также и диссертационную работу. Защитить. Сейчас в Казанском университете обучается более 1200 аспирантов из разных стран. Эти люди сегодня, большинство из них уходят в научные учреждения, сейчас уходят в школы преподавать, да. Сейчас довольно большая группа остается в Казанском университете, работает на разных проектах, преподавателями. Кристина Надышина, Виолетта Басова, Универ Семьдесят 71 год назад, 1 октября 1949 года, образовалась Китайская Народная Республика. С того дня Советский Союз заручился союзником в дипломатических и экономических отношениях. Несмотря на то, что СССР распался, отношения между двумя странами продолжают развиваться. В чем причина 70-летней дружбы? В сюжете нашего корреспондента.